Здравствуйте, здравствуйте! С вами Мое дело-бюро, и я его эксперт Екатерина Шишлова. И сегодня мы с вами проведем молниеносный брифинг по следующим темам. Автоматизированная упрощенная система налогообложения, единый налоговый платеж и нулевая ставка НДС для туристического и гостиничного бизнеса. Это именно те грандиозные ожидаемые новинки для бизнеса, которых мы ждали еще с прошлого года. Итак, автоматизированная упрощенная система налогообложения «АвтоУСН» или «АУСЭ». Это новый режим, в котором нам обещают авторасчет налогов, минимум отчетности и минимум налоговых обязательств. Тестирование «АУСН» будет проходить с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. «Пятилетка». Тестирование будет проходить в тех же регионах, где зарождался когда-то НПДМ. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Таким образом, все, кто не из этих регионов, да, как говорил знаменитый герой Ширвинда в одном из фильмов, идите в сад. Его спрашивали, вы там будете пить? Он говорил, нет, вы там будете слушать. Вот и тут также четыре подопытных региона, остальные субъекты РФ пока наблюдают. Применение автоматизированной системы добровольное, она рассчитана на малый бизнес, ее смогут применять организации, по которых численность работников не более пяти человек, доход не более 60 миллионов и стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей. В этом году начать применять этот новый спецрежим смогут только вновь созданные организации и индивидуальные предприниматели. С будущего года все чьи параметры будут подпадать под эту систему, если они уведомят об этом налоговую инспекцию до конца этого года. Уведомление можно будет подать двумя способами либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо через уполномоченный банк. Налоговая служба этот функционал личного кабинета пока не анонсировала и не заполняла на своей странице промораздел с перечнем банка, который будет интегрироваться с автоматизированной системой налогообложения. Ну давайте на всякий случай проверим сегодня, может быть, они что-то нам пока покажут перечень уполномоченных кредитных организаций. А вот уже что-то видно, но не активно, да? Модуль Банк, Сбербанк и Альфа Банк внесены в реестр уполномоченных кредитных организаций для АУСН. Ну помимо, кстати, вот этих банков заявлялись на участие изначально еще Промсвайсбанк, ВТБшка и Акбарсбанк. Ну, пока их здесь нету, да, непонятно, то ли они готовятся, то ли отказались от этой идеи. Чуть позже еще расскажу, почему так важно, в каком банке у вас счет. И вообще, не отрицая пользы УСН, а УСН... Давайте разбираться, разберем некоторые систи... нюансы системы, на которые нужно обратить внимание. То есть, смотрите, я умышленно сделал вам такую таблицу, где перечислила основные плюсы, но не говорил о минусах. <coughs> То есть любые... То есть нельзя это назвать, в общем-то, минусами. Это именно нюансы, потому что в большинстве случаев они объяснимы. И, как мы все знаем, да, бесплатный сыр, в общем-то, только в мышеловке. Поэтому, конечно, мы должны делать скидку и на то, что система новая, и на то, что система предлагает нам множество преференций по сравнению с другими режимами налогообложения. да. Это как некий гибрид. А УСН, где мама, это, это упрощенная обычная система налогообложения, и папа, налог на профдоход, где уже были отработаны эти методы автоматизации, некой автоматизации расчета налогов. Итак, неоспоримый плюс авто УСН, да, это единый налог, так же, как и в обычной упрощенке. Единый он, конечно, в обоих случаях, что в обычные, что в автоматизированный УС, УСН, достаточно условно, потому что все равно у нас остается, что НДФЛ, остается транспортный а, налог, земельный налог, налог на имущество с кадастрового имущества и те же самые налоги налоговых агентов, тот же очень страшный НДС. А, при... Применение авто УСН, несмотря на такое количество да, налогов, которые, повторяю, опять же, они будут не у всех, поэтому это не минус, это нюанс того, что единый налог заменяет нам фактически на налог на прибыль и НДС. А все остальные налоги, в общем-то, ну, общем они остаются, но они будут не у всех. Потому что у кого-то нет имущества, у кого-то нет транспорта, да? у кого-то нет работников, за которых нужно уплачивать НДФЛ. При этом нельзя из этой кучи налогов переходить на единый налоговый платеж. О нем сегодня тоже поговорим. И посмотрите, какая ставка. Ставка единого налога при авто УСН, она выше, чем при обычной УСН, то есть при объекте дохода у нас 8% вместо 6%, доходы минус расходы 20% вместо 15%, или минимальный налог 3% вместо 1%. Пониженных региональных ставок в автоусен нет, они есть в обычной УСН, да, там, в некоторых регионах может снижаться ставка при объекте доходы до 1%, а доходы минус расходы до 5%, например, для IT-организаций сейчас очень много регионов ввели такие ставки. В авто -УСН пониженных региональных ставок не будет. Это... Но при этом повышенная вот эта ставка, да, пугаться-то ее не стоит на самом деле, потому что, почему она такая, в нее зашита экономия от страховых взносов. При автоматизированной упрощенке у вас не будет страховых взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Остается только взносы от несчастных случаев и профзаболеваний, это... Чисто символическая сумма 2,460 рублей в год. На социальном медицинском обеспечении пенсионном работников это никак не скажется. То есть вы перечисляете единый налог, а уже забота остальных ведомств разносить это между бюджетами и внебюджетными фондами с тем, чтобы ваши работники... И вы сами, допустим, если вы индивидуальный предприниматель, да, копили свою пенсию, получали медицинское и социальное обслуживание. Но вот наше экспертное мнение таково, что и оно подтверждено как бы математическим моделированием, примерами. Я просто не буду вас загружать, у нас же брифинг, да, у нас быстро все что для бизнеса с небольшими доходами, невысокой зарплатой или вообще при отсутствии работников, экономия на взносах не покроет вот этой потери от повышенной вставки. Но в каждом конкретном случае, конечно, это, этот расчет математически нужно проводить отдельно, чтобы понять, кому автоусен будет выгодно. А кому нет? К тому же у нее как бы есть и другие, да, неоспоримые достоинства. Это минимум отчетности и автоматизация расчетов налогов, которые, как планируется, избавит нас от большой Должна избавить нас от большой части налоговых расходов, но это пока не точно. Итак, единый налог НДФЛ будет рассчитывать ваша налоговая инспекция и ваш уполномоченный банк. Налоговая служба рекомендовала такую схему автоматизации. Все операции будут кодироваться. Им будет присваиваться определенный признак. Приход, расход, возврат прихода или расхода и а, неналоговая база. То есть то, что не учитывается в доходах или в расходах. Налогоплательщику будет дана, конечно, возможность исправлять эти признаки. В личном, например, в личном кабинете клиента банка, а также изначально кодировать какие-то операции и счета, выставляемые, допустим, контрагентом, да? тогда банк будет опираться на тот признак, который укажет налогоплательщик в этих документах. Для кодировки платежных поручений, например, предложено использовать реквизит 24 назначение платежа. Это то большое поле внизу, да, где мы пишем основание, а, объяснение тому, а, что за платеж мы сейчас проводим. Вот после этого основания предлагается ставить определенный а, код, который будет говорить банку о том, какой платеж именно пришел и как его учесть. Ну, изначально, конечно, подразумевается, что банк должен сам кодировать. Да, все эти платежи, проходящие через него. Но ну, вообще, вот прочитала я методичку, да, ФНС, по разделению безналичных операций на учитываемые и неучитываемые праусет. И честно скажу, как говорит ведущий известной программы, да, не чудо. То есть, ну, радуги не было у меня. Это интересная инновационная система. Все же пока есть нестыковки даже в самой рекомендации да, по присвоению признаков. И э, все-таки попахивает тем, что автоматизированная, под автоматизированностью будет все-таки скрываться немалый ручной труд. И в том числе самого плательщика и даже его контрагентов, которые получив там счет или платежку, должны будут правильно отсортировать операцию и, допустим извините, получив счет с определенным признаком, должны будут перенести впоследствии его в платежный документ. Ну и к тому же плательщику на УСН придется все-таки быть в курсе хотя бы минимально в теме базового налогового учета, потому что, например, в плане учета доходов авто-УСН у нас необлагаемых доходов. Автоусен перенаправляет нас в главу 25 налогового кодекса, да, налог на прибыль, а там все, как мы знаем, не так просто и прозрачно. В общем, ФНС разрешила также банкам реализовывать свои технические решения в этом учете. Поэтому обучение по этому вопросу, все-таки лучше, или консультирование какое-то предварительное, да, лучше проходить в том банке, который будет вашим амбассадором по УСН. Посмотрим, какие решения они нам предложат. Как говорится, да, волков боятся в лес не ходить, налогов боятся бизнес не открывать. Что еще ограничивает счет налогов? Он ограничивает выбор банков. То есть мы с вами посмотрели из тех уполномоченных банков, которые представляют нам сейчас ФНС, ФНС России, которые, возможно, в будущем присоединятся к этому эксперименту, счета могут быть открыты у вас только в них. Мы ну, это тоже как бы объяснимо, да, потому что они должны видеть все платежи, которые вы проводите безналичные. Чтобы правильно посчитать вам налоги. Соответственно, если вы хотите на автоусен, то возможно вам придется перевести свой счет в другое кредитное учреждение, если ваш банк с автоусен работать не собирается. Способ выплаты доходов физическим лицам также ограничен. Это только безналичные расчеты, в частности да, выплаты. Доходов зарплаты работникам, поскольку для правильного расчета, опять же, все должно проходить а, через кассу или банк. А, через кассу имеется в виду контрольно-кассовую технику. И нам для этого запрещен. Поскольку НДФЛ по работникам будет рассчитывать банк да, на основе сведений, которые есть у них, на основе сведений по стандартным, например, вычетам, которые вы будете подавать им отдельно, через работодателя ваши сотрудники не смогут получить социальные имущественные вычеты. Ну, это как бы плюс для работодателя, да, упрощается работа. Но нюанс для сотрудников, о котором, возможно, вы должны будете их предупредить. Конечно, большим облегчением будет то, что на автоусен не будет выездных налоговых проверок, да? но сохранятся камеральные налоговые проверки. И мы с вами знаем, что при камералке нервы могут поистрепать еще так нам налоговые инспектора. Но, тем не менее, минус одно пугающее обстоятельство. А УСН будет доступна большому количеству видов деятельности, тут она значительно превосходит налог на профдоход, да, та же торговля вполне может переводиться на этот новый спецрежим. Основной перечень лиц, которые не могут применять авто УСН, практически такой же, как при обычной УСН, то есть это какие-то организации с филиалами, обособленными подразделениями. Организации, в которых на четверть входят другие организации. Но обращу ваше внимание на ряд исключений, которые свойственны именно АУСН. Не могут применять АУСН организации П, уплачивающие свои налоги единым налоговым платежом. Посредники. Работодатели нерезидентов. Организации, выплачивающие физлицам доходы в наличной форме, различные частно практикующие лица, это нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, патентные поверенные, некоммерческие организации, например, товарищества собственников недвижимости не смогут переходить на авто УСН. И организации, выполняющие работы, которые дают сотрудникам право получать досрочно, досрочную пенсию. Подробнее с темой автоусен вы можете ознакомиться в наших материалах. Да, вот у меня уже заведен поисковый запрос у нас на сайте автоусен. И вот она наша... Наш материал, наша рекомендация по этому вопросу. Ох, у нас что-то, да, с интернетом у меня. Вот здесь вы можете ознакомиться с, этом, с, с, с этим подробнее. Переходим к следующей нашей теме. Это единый налоговый платеж. Это еще один эксперимент, который начинает работать у нас с июля. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, то есть для бизнеса. Это не новый режим налогообложения. Это не один налог вместо каких-то других. Это способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Это некий налоговый кошелек, счет, на который вы можете положить, перечислить деньги, и налоговая инспекция их самостоятельно распределит на уплату тех налоговых обязательств, которые есть за вами. И которые вы рассчитываете согласно вашей системе налогообложения. Повторюсь, это способ уплаты налогов. Вместо бесчисленного количества платежек да, с разными реквизитами, с разными КБК, вы можете заплатить все свои налоги. Одной суммой. Очередность зачета, по которому налоговая будет распределять суммы, которые вы кинете в эту копилку, будет такая. Сначала они погасят недоимку, то есть ваш долг, который будет иметься, начиная с самого раннего срока уплаты. Делается это для того, чтобы справедливо пресечь начисление пеней. Да, она будет погашать задолженности текущей платежи именно в той последовательности, которая исключит наиболее, наиболее больше, больше начисления пеней. Значит, Сначала погашаем недоимку, затем она переходит к текущим платежам точно так же с ближайшей самой датой уплаты. И затем уже будут погашаться долги по пеням, процентам и штрафам. Если суммы единого налогового платежа не будет хватать, то платеж зачтут пропорционально. Такой порядок действует уже который год для физлиц обычных граждан, да, когда они могут уплатить НДФЛ и свои имущественные налоги разом. Для бизнеса, перешедшего на ЕНБ, есть и новая обязанность. Не позднее, чем за пять дней до срока уплаты налога, сбора или страховых взносов, в ФНС нужно представить специальное уведомление, в котором вы укажете ту сумму, которую вы должны заплатить. Налоговые агенты по НДФЛ подавать уведомления именно по этим суммам будут не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода. Внимание! После перехода на единый налоговый платеж, обычный способ уплаты, когда вы самостоятельно заполняете платежки по отдельным реквизитам, в полной мере использовать не получится. Все суммы, перечисленные традиционно разделенными платежками, все равно будут признаваться переплатой, признаваться единым налоговым платежом и разноситься по специальным правилам. Увы, сейчас присоединиться к этому эксперименту уже нельзя. Подать уведомление о переходе на ЕНП можно было до 4 мая. Подождите, подождите, возмущаться о том, зачем я трачу ваше время. Почему важно о том, почему мы об этом говорим сейчас, почему это важно. Тестирование ЕНП, единого налогового платежа, оно продлится до конца года. И по его итогам решат вопрос о том, вводит ли такой порядок, принудительно для всех организаций и индивидуальных предпринимателей. То есть это план обязательного налогового платежа для бизнеса, и называется он единый налоговый счет. Законопроект по нему сейчас проходит слушание в Государственной Думе. Он уже добрался, по-моему, до второго чтения. Там в него внесены были... Поправки отдельные. Да, он сейчас находится да, с марта. В марте его должны были рассматривать, перенесли рассмотрение в Государственной Думе. Но он уже подготовлен к второму самому такому глобальному чтению. Да? То есть он в работе у них находится. Соответственно, власти готовятся к переводу. И, скорее всего, конечно, этот эксперимент пройдет достаточно удачно, поскольку многим гражданам нравится да, система единого налогового платежа для них. Но, соответственно, она должна понравиться бизнесу. Почему нет? Потому что, каковы его плюсы? Уплата налога у нас станет проще. Да? У нас будет одна платежка. Это я сейчас про единый налоговый счет вам уже рассказываю. Одна платежка и всего два реквизита в этой платежки. Это ИНН и сумма платежа, вот как они хотят. То есть изначально каждому налогоплательщику будет заводиться какой-то счет, да, ваш налоговый кошелек, куда вы будете по своему номеру налогоплательщик перечислять те денежные суммы, которые вы считаете, вы должны заплатить в бюджет. Станет невозможной, опять же, ситуация, когда у вас есть переплата по одному налогу, недоимка по другому. И для того, чтобы провести какое-то уточнение и взаимозачет, вы должны там просто на голову встать, подать все эти заявления, соблюсти все эти а, сроки, процедуры. Также при, в едином налоговом счете будет, а, который планируется со а следующего года, опять же вам напоминаю, а, будут единые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. То есть настолько хотят упростить бизнесу вот это взаимодействие с бюджетом, взаимодействие с налоговой Системой, да, что э, будет сдача отчетности в двадцатых числах и уплата налогов 25, 28 восьмого числа. Изначально в законопроекте было указано двадцать пятое число, но по э, фидбэку от, от бизнеса, да, по отзывам, все-таки его перенесли на, на 28 восьмое. Переплату по единому налоговому счету можно будет достаточно быстро вернуть. Да, то есть вы понимаете, там не будет проводиться никаких исследований того, где у вас не что вам зачесть. Если переплата на едином налоговом счете есть, то она есть. И одновременно с внедрением этого единого налогового счета нам налоговая служба обещает онлайн доступ к детализации начисления уплаты. То есть мы фактически в режиме реального времени каждый раз можем посмотреть свой лицевой счет налогоплательщика да, по, по налогам, что у нас там происходит. Платежи по ИНН, как я сказала, и даже функцию автоплатежа когда средства со счета при вашем согласии будут сниматься автоматически. И всего один день на снятие блокировки счета из-за неуплаты кидая эти деньги, счет автоматически разблокировывается. Вот такая <coughs> программа как бы стартует да, с июля, но только для тех, кто уже к ней при, присоединился и ждет нас, скорее всего, уже в следующем году. К последней теме нашего сегодняшнего вебинара переходим. Это нулевой НДС для сферы э, туризма и гости, гостиничного бизнеса. С 1 июля начинает действовать нулевая ставка НДС э, для этих отраслей. В пункт 1 статьи 164 налогового кодекса внесены новые пункты, подпункты э, в пункт 1, 18 и 19. Нужные поправки также внесены в перечень документов, необходимых для подтверждения этой ставки, и в статью о моменте определения налоговой базы. Если вдруг у кого-то возник такой вопрос, отказаться от нулевой ставки, как от некоторых видов льгот, нельзя. Да, в общем-то и незачем, да, в чем отличие у нас этих двух инструментов поддержки бизнеса, нулевой ставки и льготы. Применяя нулевую ставку, вы можете не платить налог, но при этом получать вычеты входного НДС. Да? Если это льгота, получать вычеты вы не сможете. В лучшем случае вы их можете учесть в составе расходов организации. А все мы с вами знаем, что именно вычеты входного налога да, это один из наиболее сильных инструментов оптимизации налоговой нагрузки, когда можно очень сильно даже снизить эту, эту а при применение нулевой ставки НДС. Соответственно, сохраняется право на наши вычеты. И я бы сказала, это очень даже стоящая поддержка государства в этом плане. Чтобы легче разобраться в новых положениях, в новых пункт, подпунктах да, которые введены давайте мы сначала с ними все-таки дословно ознакомимся у нас две льготы простите сама же себя сама же неправильно сказала два, два случая применения нулевой ставки НДС мы можем с вами говорить льгота НД, НДС льготы, да, в данном случае разговорно но понимать различия Этих двух инструментов мы все же должны. Значит, одна льгота у нас по услугам, по предоставлению в аренду и пользование на ином праве объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию, в том числе после реконструкции, после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туриндустрии. Это первый случай. Да, нулевой ставки. И второй новый случай – это услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. И вот тут, чтобы легче разобраться в этих двух положениях, да, из чем их тут едят, прежде всего давайте разграничим понятие. Просто объект туриндустрии. Да? и а, объект Туриндустрии, включенный в реестр объектов Туриндустрии. Именно для применения нулевой ставки НДС создают специальный реестр, который будет вести Ростуризм. В него попадут введенные после 1 января 2022 года, то есть новые, да, Новые объекты или реконструированные, не ранее этого года объекты, такие гостиницы, кемпинги, многофункциональные комплексы, включающие номерной фонд гостиниц, развлекательные спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, горно-лыжные трассы и комплексы, аквапарки, спортивно-оздоровительные центры в составе многофункциональных комплексов. Яхт-клубы, яхтенные марины, стационарные объекты для организации обслуживания населения на территории пляжей, в том числе в составе многофункциональных комплексов. Это примерный перечень объектов туристской индустрии. Этот перечень сейчас находится в разработке, но вот пока в таком составе. Чтобы попасть в этот реестр новых объектов туриндустрии, о организации ЛИП нужно будет подать в Ростуризм заявление через портал госуслуг ЕПГУ. Услуга это будет бесплатная. Таким образом, когда налоговый кодекс говорит нам и мы, когда говорим об объектах туриндустрии, включенных в реестр, я их буду для удобства и краткости называть реестровые объекты туриндустрии, мы говорим о новых объектах, введенных в эксплуатацию в этом году. И дальше, да? если там в следующем году они будут введены, льготы тоже будет нулевая ставка тоже будет действовать. И есть у нас обычные да, объекты туризм-индустрии, в частности, это по пункту 19, гостиницы иные средства размещения. С понятиями разобрались. Теперь перейдем непосредственно к операциям со ставкой 0% по НДС. Итак, первое, что касается сдачи в аренду, передачи в пользование на ином праве реестровых объектов туриндустрии. Вспоминаем объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в специальный реестр. Эта льгота по сдаче в аренду реестровых объектов, она касается инвесторов и управляющих компаний. Таких новых объектов, которые вложились в строительство или реконструкцию, да, обновили, допустим, номерной фонд, ввели в эксплуатацию, отдают на окупаемость, потому что сами с посетителями и клиентами не работают. То есть они сдают, как правило, целиком объекту индустрии кому-то в аренду. Вторая льгота. Нулевая ставка это НДС 0% для услуг по временному проживанию в гостиницах и иных средствах размещения. Это случай применения нулевого НДС распространяется как на реестровые новые объекты индустрии, так и на действовавшие уже к началу этого года, к началу июля да, этого года. То есть всех тех, кто в этот реестр новый не попадает. Вот это как раз то, что затронет большую часть гостиничного бизнеса, непосредственно работающего с клиентом в сфере туризма и отдыха. Давайте посмотрим с вами таблицу на слайде. Я сюда свела ключевые моменты основные. Чуть-чуть я вам загораживаю. Тут написано в последнем столбце. Иные средства, иные гостиницы, по-моему, и средства размещения. Итак, если мы говорим о новых объектах туриндустрии, об обоих случаях применения ставки 0%, то для них пятилетний срок применения нулевой ставки начинает исчисляться с квартала следующего за кварталом ввода объекта в эксплуатацию. Uh, то есть 20 кварталов, да, это те же 5 лет, но, ähm, опять же, <laughs> короче, 20 кварталов, начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию. А для обычных гостиниц есть фиксированный дедлайн 30 июня 2027 года, ну, потому что они уже действуют, они уже введены в эксплуатацию, у них нет такого плавающего срока, зависящего от момента ввода в эксплуатацию. Для нулевой ставки НДС по услугам временного проживания в пакете документов нужен отчет о доходах. Пока официальных разъяснений о том, какие сведения он должен содержать, какая форма, их пока нету. Но ничего страшного, у нас у ФНС России еще целый квартал впереди, чтобы подготовить всю документарную процедурную базу по это дело. Поэтому мы будем держать вас в курсе. Для отражения обнуленных операций потребуются новые коды в декларации по НДС. Сам приказ декларации и порядка ее заполнения приложения соответствующие изменения еще не внесены, но они уже доведены, рекомендованы письмо ФНС. Важно помнить, что ставка, это 0%, она будет применяться только к услугам проживания. С дополнительных услуг, прачечной, сауны, фитнеса, трансферов, бизнес-залов – Конференц залов э, гостиницы должна будет платить НДС 20%, как обычно, если есть какая-то льгота, там, допустим, по общей ПИТу, да, при соблюдении всех необходимых критерий, милости просим. Но в большинстве подавляющем случае для всех дополнительных услуг ставка 20%. Правда, ательеры уже сейчас просят правительство, да, распространить эту нулевую ставку и на дополнительные услуги, потому что больше доля доходов, там как бы почти более 50 процентов, да, доходов в гостиниц, это все-таки дополнительные услуги: размещения, питания, да, какие-то развлечения, фитнес-услуги. Медицина. Но Властями этот вопрос обсуждается, конечно же, неохотно, но нельзя же всех от всего да, освободить, даже в период каких-то санкционных ограничений, бюджет тоже должен чем-то пополняться. Еще один важный момент по поводу этого вопроса, дорогие туроператоры и Турагенты. Изначально из задумки законодателя, да, инициаторов этого проекта, которые вводили изменения в налоговый кодекс, вот эти подпункты 18, 19 ну, никак они к вам не относились. Да, формулировка подпункта 19, давайте к ней вернемся. Услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Вот формулировка такова, что здесь не указан субъект льготы, да, то есть та организация, индивидуальный предприниматель, который может за ней обратиться. Сказано ли что, что это должны быть услуги мест временного проживания в гостиницах? И вот началась вот эта эпопея с тем, что давайте вот можно мы выделим в путевке эти услуги отдельно, а остальные услуги, входящие в тур-пакет, уже будут облагаться как бы там по другой ставке. А здесь мы возьмем тоже себе вот эту нулевую ставку НДС как гостиничный бизнес. Ну, вы же продаете тур-продукт. Да? Но у вас же есть определение турогенской, туроператорской деятельности, тур, путевки, что, что в нем может входить, и вы продаете единый продукт. Даже если вы ее выделите, вы же не сами ее оказываете. Вы же ее перепродаете, вы посредник, в чем, в принципе, и, и есть суть туроператорской, турогенской деятельности. Вы посредники. И мы боимся, как эксперты, что изобретение такого колеса, оно вас до добра не доведет, оно вам может дорого очень обойтись. Первая же камералка по декларации с нулевой ставкой по такому основанию, да, вы же код укажете, вызовет большие вопросы у налоговых инспекторов, и, конечно, на том, что вы пойдете обжаловать это ФНС, дело не закончится, потому что это будет прецедентная да, ситуация. А если они решат вашу пользу, они должны будут применять этот порядок дальше последовательно для других организаций, индивидуальных предпринимателей. То есть суд вам грозит в любом как бы, случае. Да, формулировка возможно обтекаемая в налоговом кодексе, но изначально по экономической сути, по задумке законопроекта и по э, сущности вашей да, деятельности это нулевая ставка к вам не относится. Поэтому Задавая вопросы нашим онлайн-экспертам в чате да, на сайте, задавая э, вопросы в горячей линии консультации, да, более сложные. Э, не рассчитывайте на тот ответ, что мы вам посоветуем мы одобрим такую схему движения. Даже опытные практикующие юристы сейчас на этот вопрос не готовы вам ответить, что да, вы можете это сделать с большой долей вероятности, получив нужный вам результат. Поэтому к туроператорам турагентской деятельности... Это у нас с вами не относится. Основные положения по нулевой ставке НДС для туристического гостиничного бизнеса сейчас э, описаны в таблице изменений за июль этого года в сервисе. В ближайшее время, в самое ближайшее время, как только фактически я закончу вашу вебинар вести. в сервисе мы разместим новый подробный материал по этой теме, который будет дополняться актуализироваться по мере того как выйдут правила формирования спецреестра до да, объектов туриндустрии, как появится форма заявления отчета о доходах по услугам временного проживания. Все будем вас держать в курсе. На сегодня это все. Надеюсь, наша информация была вам полезна. До свидания. До скорых встреч.